Приветствую вас на канале Международной Ассоциации Независимых Инвесторов. Прежде чем рассматривать опционные стратегии, давайте вспомним, что такое опционы. Опцион – это временный контракт, который позволяет заключить сделку с базовым активом, в нашем случае с акцией, по фиксированной цене до определенной даты. Фиксированная цена называется strike ценой, а дата, до которой действует опционный контракт, называется дата экспирации. Один опционный контракт контролирует 100 акций. Опционы бывают двух видов – call и put. Call-опцион – это право покупателя купить базовый актив по страйк-цене до истечения определенной даты. Продавец опциона Call – берет на себя обязательство продать базовый актив по фиксированной цене до определенной даты, в случае, если покупатель захочет воспользоваться этим правом. А владелец опциона Put получает право продать базовый актив по страйк-цене до истечения определенной даты. Продавец же опциона Продавец же опциона PUT берет на себя обязательство купить базовый актив по фиксированной цене до определенной даты, в случае если покупатель захочет воспользоваться своим правом. Когда мы продаем опционы, мы берем на себя обязательство и получаем за это премию, как за страховку. Из чего складывается премия опционов? Есть три главных фактора, которые влияют на цену опционов. Первый ключевой фактор – это цена базового актива. Поскольку коллапцион – это право купить, то если текущая рыночная цена акций ниже, чем Strike Call опциона, такой опцион будет считаться вне денег, потому что зачем покупать по цене дороже рыночной цены? Если текущая цена акций выше, чем Strike Call опциона, такой опцион будет считаться в деньгах, потому что его можно немедленно исполнить и купить акции дешевле рыночной цены опцион это право продать поэтому если текущая цена акции ниже чем страйк под опциона такой опцион будет считаться в деньгах потому что его можно использовать и продать акции дороже чем не стоят на рынке если текущая цена акции выше чем страйк под опциона такой опцион будет считаться вне денег давайте рассмотрим небольшой пример если текущая цена акции 100 долларов то кол опцион поскольку это право купить Коллапцион со страйком 105 будет вне денег, потому что он не позволяет извлечь в себя выгоду. Коллапцион позволяет Купить акции по 105 долларов, а текущая цена 100. Зачем покупать акции по 105, когда можно купить по 100. А что касается кол опциона со страйком 95 долларов, то он будет на 5 долларов в деньгах. Он позволяет извлечь из себя немедленную выгоду в размере 5 долларов. И эти 5 долларов называются внутренней стоимостью этого опциона. Просто запомните, что для кол опциона все страйки выше текущей цены всегда вне денег, а все страйки ниже текущей цены всегда в деньгах. Для пут опциона все страйки выше текущей цены в деньгах, а страйки ниже текущей цены это страйки вне денег. Внутренняя стоимость изменяется вместе с ценой базового актива. Если цена акции растет, то стоимость кол опциона тоже растет. Если цена акции падает, то и стоимость кол опциона также падает. И противоположная ситуация с put опционом. Если цена акции падает то поскольку put-опцион это право продать и цена акции уходит ниже, чем страйк пут опциона то он становится в деньгах, поскольку он позволяет извлечь из себя выгоду и начинает иметь внутреннюю стоимость. Call-опционы растут в цене вместе с ценой акции, а put-опционы растут в цене, когда акция падает. Движение цены базового актива влияет на цену самих опционов. Второй фактор важный – это время до истечения. Время до истечения срока контракта и так называемое время до экспирации. Поскольку опцион, по сути, это страховка, то чем дольше действует страховка, тем дороже она стоит. Можно привести аналогию со страховкой на машину. Страховка на машину будет вам стоить за один год существенно дешевле, чем если вы купите страховку на пять лет. То же самое с опционами. Опционы, у которых более далекая дата экспирации, будут стоить дороже тех, у которых дата экспирации ближе. Но время проходит, и чем меньше времени осталось до экспирации, тем дешевле будет становиться опцион. Это называется распадом временной стоимости. Если вы покупатель опциона, время всегда работает против вас, а если вы продавец опциона, время всегда работает на вас, потому что временная стоимость опциона всегда распадается. Третий важный фактор – это волатильность базового актива. Волатильность от базового актива – это то, насколько резко изменяется цена, насколько сильно, насколько резко изменяется цена в момент времени. Чаще всего волатильность растет при падении актива и уменьшается при росте, потому что рост более плавный, а падение более резкое. Поэтому чаще всего волатильность повышается, когда цена акций падает. Чем выше волатильность, тем выше риски для продавцов опционов, поэтому эти риски они закладывают в цену. При высокой волатильности опционы дорожают, а при низкой дешевеют. Если вы продадите опцион на высокой волатильности, он стоит дорого, и вы получаете большую премию. Если вы продаете опцион при низкой волатильности, он стоит дешево, и вы получите маленькую премию. Если же вы покупаете опцион при высокой волатильности, то вы переплачиваете и рискуете, потому что при снижении волатильности стоимость вашего опциона будет падать. Итак, это ключевой фактор, который влияет на стоимость опциона. Давайте теперь разберем, что происходит, когда мы продаем опцион. И почему важно продавать. И теперь смотрите, почему... Почему мы, зарабатываем? мы советуем зарабатывать именно на продаже опционов, а не на их покупке? Все эти три фактора сильно влияют на цену опционов. И нам важно, чтобы эти факторы, цены опциона, работали на нас. Когда мы покупаем опцион, волатильность работает против нас. Потому что если цена акции растет, медленно, плавно растет, то волатильность снижается. Даже если мы купили колл-опцион, и цена акции растет, и стоимость нашего кол опциона увеличивается, но волатильность уменьшается. Это влияет негативно на нашу сделку. То же самое происходит и с временем до экспирации. Оно всегда уменьшается по прошествии времени, чем ближе дата экспирации, тем сильнее происходит временной распад и опционы дешевеют. Почему мы продаем продаем опционы, а не покупаем? Потому что когда мы продаем опцион, вот эти факторы, такие факторы как волатильность, когда мы продаем опцион, все три фактора могут работать на нас. Если мы продаем опцион на, на высокой волатильности, то дальше волатильность снижается. Например. Если, например, мы продаем put-опцион на высокой волатильности, когда акция упала, и акция начала медленно отрастать обратно, то мы получили большую премию. Проданный контракт начинает потихоньку уменьшаться в цене. То же самое со временем. Чем больше времени проходит, распадается стоимость опциона, и мы можем выкупить наш опцион, проданный обратно, и тем самым мы зафиксируем прибыль. И то же самое происходит с ценой базового актива. Если мы продаем put-опцион, и цена акции растет, то стоимость пута начинает уменьшаться. И мы опять же можем выкупить его дешевле, чем продали, и тем самым зафиксировать прибыль. Вывод следующий. Гораздо выгоднее продавать опционы, а не покупать их. Но продажа опционов несет в себе определенные риски. Давайте рассмотрим такой пример. Текущая цена акции – 93 доллара. Если мы думаем, что цена акции не поднимется выше 100 долларов, например, на 100 долларов мы видим на графике уровень сопротивления и мы решаем, что мы продадим кол опцион со страйком 100 долларов за 3 доллара. Один опционный контракт контролирует 100 акций, поэтому эти 3 доллара это умножаются на 100 и это 300 долларов. 300 долларов это сумма, которую мы сразу получаем на наш счет, продавая этот опцион, но зафиксировать эти деньги мы можем только тогда, когда произойдет экспирация и если опцион истечет вне денег. Если цена акции болтается, ниже чем 100 долларов, остается и так экспирация, она так и не доходит, то наш проданный опцион становится вне денег. Он истекает вне денег, становится бесполезным к экспирации и теряет всю стоимость. То есть его временная стоимость полностью распадается, и он теряет всю свою стоимость. Соответственно, все вот, вот эти полученные 300 долларов мы фиксируем как свою прибыль. Но чем опасен такой подход? Когда мы продаем опционы, мы несем неограниченные риски. Ведь акция может взять, например, и улететь выше 100 долларов. И в таком случае... То, насколько она вырастет, именно настолько мы и понесем убытки. То есть убыток может быть очень значительным. Когда мы продаем непокрытые опционы, у нас возникают большие требования к нашему капиталу. Ведь мы берем на себя обязательство совершить сделку с акциями. И если у нас недостаточно капитала, чтобы совершить эту сделку, то нам на ну, брокер просто не позволит нам этого сделать. Давайте рассмотрим еще один пример продажи опционов. В этом примере я продал пут опцион компании AMD со страйком 60 за месяц до экспирации. Я увидел, что на уровне 74 есть уровни поддержки. Вы видите, что цена отбивалась от предыдущих минимумов. Я решил продать путь опцион со стайком 60 на предыдущем уровне поддержки, на уровне 56-60 долларов. Маловероятно, что цена пройдет такое расстояние за такой короткий срок. Но даже если бы она прошла, в этой ситуации я был готов купить э, акции AMD за 60 долларов, потому что я вижу в них потенциал для роста. Не стоит бояться продавать опциону, если вы готовы купить акции на определенном уровне. Вы можете рассматривать продажу опционов как отложенную заявку на покупку. Продавая пулты, я взял на себя обязательство купить 100 акций у покупателя опциона до 21 мая. В случае, если он захочет воспользоваться своим правом. Разумеется, он стал бы это делать только в случае, если цена ушла бы ниже 60 долларов. Но мое предположение оказалось верным. Цена оказалась, как видите, в том же диапазоне. И 21 мая мой проданный опцион истек вне денег, и я полностью сохранил полученную премию. Но что если мы не хотим покупать акции, или у нас недостаточно обеспечения для того, чтобы купить акции, если покупатель опциона захочет его исполнить? В этом случае мы используем опционную комбинацию, которая называется «вертикальный короткий спред». Суть этой комбинации в том, что мы продаем один опцион вне денег, получая за него премию. И покупаем еще один опцион еще дальше вне денег на случай, если цена все-таки упадет, и нам придется выполнять обязательства. Наш максимальный риск в этом случае будет равен разнице между страйками проданного и купленного опциона. В примере выше, если бы я не был готов купить акции AMD и хотел ограничить риски, я мог бы к своему проданному пут опциону со страйком 60 купить еще один опцион со страйком скажем, 55. Тогда мой максимальный риск равнялся бы разницей между 60 и 55, то есть 5 долларов на акцию или 500 долларов. В следующем видео мы рассмотрим с вами вертикальные короткие спреды на подробных реальных примерах. Я расскажу о сайтах, на которых можно найти акции для этих комбинаций, а также о том, как контролировать риски и какие страйки выбирать для продажи. Надеюсь, что информация в этом видео была для вас полезна. Если это так, то поддержите наш ролик лайком и подпишитесь на канал. Также вы можете получить доступ к этой майн-карте по опционам, пройдя по ссылке в описании к видео.